Уважаемые земляки, уважаемый Батус Сергеевич, сегодня межфракционная группа в Народном хурале Парламента Республики Калмыкии вынуждена обратиться посредством обращения поскольку с 20 марта 2019 года по настоящее время и 17 сессий Народного хурала Парламента Республики Калмыкии, прошедших с 21 марта 2019 года по 20 марта 2021 года, вы были только на четырех сессиях. Мы обращались в адрес председателя Народного хурала Казачко, организующего сессии Народного хурала Парламента Республики Калмыкия, во время сессии о вашем участии и обращении о выступлении с отчетом было лично вами проигнорировано и заменено формальным ответом руководства администрации главы РК. В соответствии с статьей 34 святого уложения Конституции РК, статьей 6 закона о Народном хурале Парламента РК, Народный хурал Парламента Республики Калмыкия, обязан заслушать ежегодные отчеты главы Республики Калмыкия о результатах деятельности, в том числе по вопросам, поставленные депутатам Народного Урала Республики Калмыкия. Форма правительственных часов – это форма внутреннего парламентского контроля, предусмотрена регламентом работы депутатского корпуса. Форма отчета предусматривает обязательную норму высшего должностного лица субъекта, как руководителя высшего исполнительного органа субъекта, отчитаться перед законодательным собранием субъекта. Открытость федеральной власти бесспорна. Президент Российской Федерации Путин ежегодно обращается с посланием к Федеральному собранию. Премьер-министр Российской Федерации Мишустин выступает с отчетом. На сегодняшний день, по информации открытых источников, более 20 губернаторов лично, отчитались перед Законодательным собранием субъектов с отчетами о проделанной работе за 2020 год. Так, например, губернатор Старопольского края Владимир Владимиров выступил 27 мая 2021 года с ежегодным посланием о социально-экономическом и общественно-политическом положении региона на заседании Краевой думы. К сожалению, глава республики Калмыкия Хасиков ни за 2019 год, ни за 2020 год не отчитался. На сегодня в республике отсутствует конструктивный диалог с институтами власти, отсутствует обратная связь с населением. Мы депутаты межфракционной группы народного хурала республики Калмыкия, выражая свое предусмотренное законодательством право, Настаиваем, чтобы на ближайшей рядной сессии Народного хурала Парламента Республики Калмыкия, которая пройдет 10 июня 2021 года в 10 часов, Глава Республики Калмыкии Бату Сергеевич Хасиков, во-первых, наконец-то принял участие в сессии, второе, отчитался перед депутатами о социально-экономическом положении в Республике и апеллировал не благостными цифрами а реальными результатами восстановления экономики республики в период засухи, нашествия саранчи, региональными мерами поддержки сельского хозяйства, региональными мерами поддержки граждан, пострадавших в период коронавирусной инфекции, потерявшим работу, потерявшим бизнес, потерявшим фермерские хозяйства, отчитался за реализацию национальных проектов